Всем привет! С вами Афанасий Фиван и рубрика «Основы ММА». В этом выпуске мы разберем с вами боковые удары. Существует два варианта постановки кулака. Первый – кулак параллельно полу. Второй – формируете кулак таким образом, как будто держите в кружку. Оба варианта являются технически верными. Выбор же зависит от дистанции и физиологических особенностей. Боковые удары выполняются на ближней и средней дистанции. Поэтому, в отличие от прямых ударов, скручивание корпуса должно быть более артитурным. продолжение скручивания мы наносим удар по окружности, как бы через препятствие. Локоть руки должен быть параллельно полу. Следите за тем, чтобы рука не заходила дальше данную позицию. В противном же случае вы можете завалить и как следствие потерять равновесие. Из боевой стойки удар правой рукой выполняется за счет скручивания корпуса. Обратите внимание на плечи. Плечи взаимозаменяются. Правое плечо выходит вперед, левое входит назад. Движение руки выполняется по окружности. Не забываем после удара возвращаться в исходную позицию. При ударе передней рукой делаем небольшой шаг передней ногой, перенося на нее вес тела. В продолжении выполняем удар по окружности. Возвращаемся в исходную позицию. Повторим еще раз. И как всегда, я рекомендую отрабатывать данную технику перед зеркалом, нанося по 50-60 ударов каждой рукой. На сегодня все. С вами был Афанасий Филан и канал Fight Range. Тренируйтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.